нам отказывают и еще нам дают советы по поводу того, чем мы стали заниматься. То есть очень часто люди, которые ну, наши близкие, родственники, друзья, знакомые, когда мы начинаем заниматься маркетингом, по каким-то причинам э, начинают нас отговаривать этим заниматься. Мне вот вопрос интересный возникает, а кто из них э, оплачивает наше жилье, оплачивает там кредиты, оплачивают проживание, питание или они просто нам советы дают. Поэтому давайте ну, учитывать то, что люди имеют право, скажем так, нам давать советы, но их мнение учитывать нужно а, только в том случае, если они хоть как-то, хоть как-то мало-мальски, принципиально сильно участвуют в нашей жизни. Если они участвуют в нашей жизни непосредственно, ну, собственно говоря, зачем на их советы обращать внимание. Я считаю, что один из важнейших моментов – это когда мы понимаем, кто нам дает советы. Это человек пустой или это человек предприниматель? Если человек предприниматель, например, там это там, отец ваш или мать, или бабушка, и они хорошо зарабатывают и финансово участвуют в вашей жизни, вполне возможно, действительно, они вас отговаривают от того, чтобы заниматься каким-то нелепым маркетингом, каким-то некорректным, каким-то, может, какой-то в пирамиды, чтобы не попасть в какую-то каку, которую они знают. Но если это нормальная сетевая компания, продуктовая, и вы там получаете шикарный навык, вы знаете, мне кажется, что вам нужно поговорить с ними. Вам нужно, раз уж вы, если вы финансово зависите, нужно, а, там, или может быть, это супруг, да, поговорить о том, что а, ну, вот у тебя есть свой бизнес, я хочу за ним развиваться не в твоем бизнесе, я хочу получить опыт в другом. И даже если ты вдруг решишь мне а, свой бизнес передавать, или а, чтобы я был более в нем эффективен и эффективно, я Должна получить опыт Или должен получить опыт В каком-то другом бизнесе Встать на ноги, получить шикарные навыки переговоров Договариваться, добиваться целей И так далее, потому что внутри как бы, Внутри семейных отношений Очень сложно вырасти как предприниматель Это просто, ну, работать со своими Многие знают, что это почти невозможно Поэтому, если у вас сильный человек Который вас там обеспечивает, поддерживает Отговаривает заниматься маркетингом Проговорите ту историю, что чтобы вам просто разрешили получить шикарный опыт в другом бизнесе, что этот бизнес корректен, интересен, и он интересен, прежде всего, вам, для того, чтобы создать свой, свою карьеру, свои навыки, себя в какой-то другой сфере. И вполне возможно, с опытом сетевом вы привнесете просто шикарный взлет в какой-либо другой бизнес. Я знаю, что сетевики, которые поработали несколько лет в MLM бизнесе, они потом помогают любому другому бизнесу наладиться гораздо быстрее. Если вам важно, как взаимодействовать в семье, когда вы начали заниматься сетевым маркетингом, а вам немножко мешают, смотрите мой следующий ролик. И если мои видео для вас цены, полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Мои контакты будут под видео. Я с удовольствием с вами буду делиться чем-то еще из ценного и полезного. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.